Всем привет! Вы снова на канале Вкусняшки от Яшки. Спасибо всем, кто подписывается на канал, ставит лайкосики, оставляет свои комментарии. А, ну что, у нас уже пришла весна. А, начало весны у нас с чем ассоциируется? Конечно же с масленицей, правильно? А масленица это что? Это, естественно, блинчики. В общем, сегодня у нас тема блины. Блины у нас сегодня будут на кефире, заварные. Попробую их сделать такими прям воздушными классненькими. Не уверен, что получится, но будем стараться. Так как блины это, скажем так, ну, много у кого возникает вопросы с, с их приготовлением, насколько я знаю, у меня в том числе. Но мы будем стараться, я вам покажу все, как, как, как это делается по технологии. Ну, смотрите за результатом. А мы начинаем. Ну что, друзья, начинаем. Начинаем мы, конечно же, с яиц, куриных яиц. Два яичка отправляем сразу в мисочку. Оп, Есть. Дальше у нас пойдет... Мне нравится делать такие немножко послаще блины. Кто-то делает их не такими сладкими. Сразу отсыпаем сюда 4 столовые ложечки сахара. Потом у нас идет пол чайной ложки соли. Заливаем это Пол-литра кефира, только кефир должен быть тепленьким, комнатной температуры. Так. Теперь это немножко все перемешиваем. Отправляем туда же 300 грамм муки. Опять же, пока что это... Перемешиваем, чтобы у нас не было комочков. Можно сделать это миксером, но не особо хочется, поэтому хорошенько перемешиваем венчиком. Но это еще не все. Сейчас мы это немного замешаем и дополним. Тесто мы немножко подвымесили, но видите, оно такое еще густое. А заварной называется, потому что вливаем сюда стакан кипятка, а в нем размешиваем одну чайную ложку соды. И теперь еще раз хорошенько это мешаем. Поэтому у нас вот тесто и называется это заварное. Сода, вернее, кислота в кефире погасит соду. И у нас тесто получится такое воздушное, хорошее. Видите, уже есть сколько пузырьков. И теперь хорошенько разбиваем, чтобы у нас не осталось никаких вообще абсолютно комочков. Чтобы оно у нас, видите, получилось такое жиденькое, однородненькое тесто. Все хорошенько этом перемешиваем, и все, и готовим блинчики. Так, и еще добавим 4 столовых ложечки обычного растительного масла, чтобы у нас блинчики не прилипали особо к сковороде. И все, домешиваем и жарим. Ну что, сковородка смазана маслицем, и помчали. Сейчас узнаем, будет у нас первый блин или нет. Ай, дырочка, дырочка осталась. Оп, Оп, хорош, хорош. Ну и на среднем огне жарим блинчики. Туруп туп -ту ту турум, туруп Видели, какие они у нас получаются классные, воздушные. М ну что, поехали второй. Так, и обязательно, когда снимаем блинчики, промазываем их хорошенько сливочным маслом. Ну, кто-то еще медом бывает промазывает. Мне просто нравится сливочным. Ну что, погнали на другую сторону. Оп-оп-оп. Взяли и перевернули. Ах, четенько. Какой красавчик. Уф. Ну что, снимаем блинчик со сковородочки. Сейчас посмотрим, какой он у нас получился. Оп, ой, красавчик, посмотрите, только какой красивый. И вот обязательно берем маслечком и хорошенько смазываем сливочным. Уф, классненько, классненько, классненько. Ну что, блинчики готовы, пора пробовать. Обязательно берем сметанку, немножко так, оп. Отличные блинчики, Меры меру такие слегка сладенькие, нежненькие, воздушные. Все классно. В общем, готовьте по этому рецепту, все супер получается, все отлично. Все громовочки будут в описании. Спасибо всем, кто подписывается на канал, ставит лайкосики, не забывает продать колокольчик и ставить свой комментарий. Ну, а я с вами прощаюсь до новых встреч. Всем пока!